Всем привет, с вами и сегодня я продолжаю играть в Minecraft, сегодня я пройду парку карту, на самом деле я ее не пройду, но хотя бы какую-нибудь часть, да, одну третью, я не знаю, одну вторую, э, в принципе, как-то попробую, да, пройти идем. Э, в принципе, хорошо, э, мы, в принципе, начинаем паркурить, пока я начинаю паркурить, я, в принципе, э, хочу вам объяснить, почему я не записывал уже полторы недели ролики опять, да. Ну, на самом деле, потому что у меня день, да. В принципе, думаю, вы это заметили, да. То есть у меня вообще там месяц было время, когда вольки не ходили. Сейчас там вышли. И это сейчас записываем. То есть, на самом деле, я сейчас вообще, ну, сейчас я точно стараюсь уже начать записывать более-менее часто. Ну, это не точно. Да. Хотя бы раз в неделю, блин. Да. Ну, хотя лучше так не говорить, хотя бы раз в неделю. Потому что когда я говорю то, что давай, ну, типа говорю то что вот, типа, буду записывать раз неделю хотя бы то получается раз в месяц даже больше супер да это реально супер принципе, ладно а, давайте паркует если что я буду скипать потому что ну это я на очень долго паркую особенно вот ну вроде бы начало блин постоянно в начале падаю ну ужас какой-то место блин тупое вещи за раз можно все пройти а я постоянно просиваю. Я, если что, это проходил. Только у меня... Ну, я хотел... Я уже записывал просто там... Этот уголь. Только записал. Ну, там чуть-чуть еще другой начал. Да. Какой следующий цвет этой комнаты будет, я не скажу, да? Это цвета радуги, короче. Вроде как. Нет. Такой цвет какой-то цвета радует. Это просто все цвета, типа. Окей. Окей. Да как я упал сразу? Ну вы издевайтесь. Я как будто бы вообще не прыгал, просто вперед нажал. Вы издевайтесь. На самом деле я прыгал, как вы, наверное, заметили. Капец. Уже устал снимать, потому что я уже ну, сок снимаю. Сначала одну карту попытался. Получилось говно, потом вторую получилось говно. Сейчас третье. Она не говно хотя бы. Да просто карты скучные одна вообще непонятно вообще ничего не понял как там вообще играть даже книжек не было никаких типа как играть То есть я скачал карту и там вообще ничего не объяснялось как там что делать надо я такой типа чё? и ливню не знаю. Фух, я здесь если я поставлю спавпоинт смысла не будет если я упаду потому что я потом клянусь, и, и не будет этого света этого ночного видения. Мы тут нихера не видим. Да. Так, отлично. Давайте поставлю. ну как в виде я тут уже кучу креативов ставил Долгая история. Да. Вайл. А почему чём здесь креатив? Подождите, я хочу спа воню поставить. Не знаю зачем, но ну, просто... Просто! Капец! Это, это я на ужас. Я... Меня бомбит. Паркур карта. Опять паркур выбрал. Ну капец. Надо было. Я просто не мог на... нормальной карты найти. Дропер хороших нету. Не остались. К сожалению. Вообще мало карт в последнее время. И модов тоже на эту версию мало. Ну, на самом деле, здесь версия не важна какая. Просто я хотел именно. Ну, чтобы карта была новая. Пускай на 1.12 была, но новая. Сама карта новая мне нужна была. Это вроде как новая ничего не путаю да. может быть недели две три может быть пару дней я не знаю видите я уже научился мутить ну почти подожди подожди блин вот тут вообще непонятно то есть ты не, не видишь этот лод это очень сложно я конечно специально на столке на максимум выкрутил не все конечно но хоть что-то Не знаю, давайте я буду просто креативом сюда летать, да? А может быть пойду. пройду. Но если что, я, я, я, я сейчас упаду, я вам я вам просто отвечаю. Ступенька гдебаная. Так, ладно, все, давайте отсюда начнем, Вот отсюда даже. Ну, конечно, извините, но я просто скипаю время, потому что у меня уже почти 6 вечера и типа. Немножко неудобно мне сейчас это снимать, если честно. Блин, живу выживание включить. Капец! Даже неудобно, когда вместо гейммод 1 надо писать гельмод креатив. Капец. Сложно капец, явно. Супер. Окей. Я я, я не понял, я вообще не помню, Да! Уже бомблю, все бом бомбит меня просто, потому что эта гребная кровать просто, от... ну это как слизь какая-то, слизень просто, вот так вот берёшь, прыгаешь, останавливаюсь, видите, немножко есть тут, хрень или как, так, оранжевый цвет, ну вот, я вам вроде бы цвет не говорил, да, окей, мы прошли первый уровень, это хорошо, не так уж и долго, кстати, ушло на это время, нет. Блин, долблюсь в стенку. У неё это было опасно. Очень опасно. Так, тихо, тихо. Боже мой, ну, проще вот так нам брать, реально. Аааа. -а -а. как, я... как я не запрыгнул просто. Я просто уже угораю. Над этим процессом просто что происходит. Что в этом мире происходит? Так, тихо. Если тут стоять, то тут нормально. Если тут стоять, то сразу бьёт. Если что, да? Фу, это было сильно. Это было, это было сильно. Вот сейчас пройду на изи. Да ладно? Красный цвет, окей. Это было сильно, реально. Нихер... Нихера себе. Ребят, меня прям охреневают себе. Я до сюда вообще ни разу не доходил. Даже к тебе не смотрел. Честное слово. Я вам прям говорю да я только белый и оранжевый видел красного вообще не видел красный тоже такой прикольный цвет это получше белого будет конечно на оранжевый мне кажется немножко получше что был красный какой-то вообще опасный мне правда скин тоже красный Но он такой красный не, не такой пьяный не, не, не такой красный пьяный. это прям жесткий красный такой Ага. Это нужно успеть. Нихуя на себе. Вы пацаны долбанулись что ли? Так хорошо все начиналось. О боже. Это ужас. Ладно. Ладно. Хватит уже говорить ужас. Хватит вот этого. Ну нахер. Я покажу покупку карту. Что тут может быть хорошего? Только плохое. Для меня только. Может быть, только какой-нибудь паркух. Мастер поет естественно. Эту карту на Изи. Ну, карта реально легкая, Даже я ее прохожу. Просто. Просто иногда туплю, иногда прыжок не срабатывает. Ну, то есть, бывает такой мейкрат, когда не, не всегда срабатывает. Думаю, вы меня знаете, если много играли. Ну, типа, ты вроде бы прыгнул. То есть, ты нажал на кнопку, но она не сработала. Такое реально бывает. Хоть очень редко, но бывает. Иногда просто. Я, я, я не знаю, как это работает. Бак какой-то. То ли в ли я не знаю. Ой. Ну, видите, я сейчас не, не прыгну. Я вообще сам уже не понял. Это я не нажал или что? Я вроде бы нажал. Хотя знает. Давайте. А, окей. А если я умру, я, кстати... Я здесь, кстати, возможно, не прыгну. Знаете, почему? Потому что здесь нету этой кнопочки. Это плохо. Чтобы на оранжевой или на белой появляться, вообще бы, было бы. самое то. Поэтому здесь очень нельзя использовать киллы. Ну, типа, команду килл. И вот один максимум. Да. Ну да. и то, в самых таких плохих моментах. Я не знаю, сколько я пройду. Я думаю, 5, 5, может быть, 6 пройду уровней. Потому что, ну, этот Йети, кстати, да. Блин, я сегодня на эту хироту запомнить не могу. Да. Все-таки, правда, простите, то, что сейчас ролики выпускаю очень редко. Я, я сам хочу чаще выпускать. Я смотрю на других ютуберов. Я знаю, то, что, ну, я знаю некоторых ютуберов, у которых э, времени вообще... Ну, это, как сказать, ютуберы? Ну, такие тоже такие чувачки, у которых там по 10, по 15 тысяч. Ну, я таких людей ютуберами не называю. Типа, Ютубе это более-менее те люди, которые бы хотя бы ну, добились большого числа, да, хотя бы 100 тысяч. Первый да. по число, который сам никогда не добился. Ну, супер, что. А может быть и добиюсь, но это уже в следующей передаче. Да? Всем пока. Да. Дичь уже какой-то несу. От этого паку, если что, да? Это паку во всем виноват. Это не я дичь несу. Становится нормально, наверное. Вообще становится допустим. Все, Сейчас упаду. Так, подождите, можно же как-то... Так, вот так. На <связывая> <связывая> Я уже договорилась, за до тобой едут, блядь. <связывая> я просто уже с ума схожу, я просто... Супер, ребят, вы видели, как я умею, да? А вы так, наверное, не умеете, а может быть и у... получше меня умеете всего получше меня ну ладно э -э, в принципе э -э, да да я я вообще все нормально со мной, да я там, Мне всегда плохо становится У меня уже нету <gentle> я, снимать этот ролик но я все-таки снимаю я думаю это будет последний уровень 5 уровней сниму сколько их тут вообще на 20 может 15 10 в ядве ну типа если отзывы был, оранжевый, белый, красный, ну типа такие цвета. Красный, конечно, понятное дело. Скорее всего, не 20, может быть даже 25, может быть вообще 30. Это это что? Не понял. Это типа я должен сейчас до туда, да? Я боюсь. Мне страшно, люди. Может не надо. Блин. Как-то просто было для меня ну, типа вы сами знаете как я паркую люди ну, вы сами все знаете блин ну хотя хорошо что хотя бы в начале это херота а то блин было бы где-нибудь в конце бы опять бы какая-нибудь конечно было время где-то месяцев 7 назад когда я вообще бомбил очень сильно сейчас я хотя бы такого нету я даже отпарковал я могу там закричать что-то такое сделать но раньше вообще было время даже когда я просто Толупил по столу. Ты что дурак что ли, мел? Это Ловень, наверное, вообще самый сплошный. Египетская сила. просто... А. Ну. Отец! Ну ты видел? Видел? Ну, нафиг. Я, я не буду в на пол ну либо нафиг. Отсюда пойду. Правда, извините-то, что так делаю, читаю, да? По сути-то, я... Ну, я просто скипую время, то есть я, я не прошел уровень, то есть я его сонно по прошел, просто чтобы заново не проходить, есть раз, решил сократить время и мучения свои. Да. Так это какой у нас синий цвет, да? Получается. Ну да, в принципе. Просто здесь такие цвета некоторые более-менее фиолетовые, поэтому непонятно это, типа голубого или более-менее фиолетового. Я больше? чтобы вообще синий был мне кажется это не синий блок да. на синий похож Но, на самом деле мне кажется то что он не синий нифига. окей я похожу я надеюсь то что у меня там все записывается, потому что если нет я просто бомбану а кстати давайте сейчас проверим Итак, я все проверил все четко 15 минут уже записываю 21 секунду даже больше ну, сама запись только идет, Я, скорее всего, все вырезать буду, если не нужны моменты. Да. В принципе. Наверное, кстати, следующее видео выйдет по снапшоту. Ну, вы 10 лайков набрали. Вообще, я думаю, что вам это не понравится. Ну, то есть вообще думаю, что вы там напишите, что за говно, что за непонятное видео. Мне ждали вообще вот это Потом вообще месяцев роликов не было, типа. А потом еще приходит еще Skybars. Ну, хляб на Кубкафте, да как там хотя бы новая версия ПВП. Потому что если бы записал бы на хайпикселе, было бы, наверное, не очень. Да? Ну, типа, обычно скайрас на хайпикселе как-то, ну, уже неинтересно. Хоть я в него и играю почти каждый день. Но все-таки для видео это не неинтересная тема. Особенно если бы я бы записывал бы часто в видео, бы там раз-два дня, тогда бы вопросов бы не было. Записывал бы даже самые скучные мини-режимы. Но все-таки, когда ты записываешь... Раз в две недели обычно, ну, примерно так и выходит, бывает раз полторы, ну, в основном раз в полторы, конечно, но округляю, да, пускай будет две недели. Сколько раз в основном у вас э, две недели выходит. Ну, очень редко бывает, когда прям ровно раз в неделю, то есть, когда уже неделя в ровно прошла, и прям сразу в новую вольгу выходит. Было бы так, было бы лучше, да. Сейчас бы у меня было бы еще бы дня 3-4, чтобы не снимать ничего. Так, отлично. Фух, что я вообще тут заговорился, что-то я не устал. Я ютубчик хочу посмотреть. Да. В принципе, вот чем я занимаюсь свободное время. Записать-то у меня вроде как времени то хватает. Просто я постоянно, блин, устаю и ну лень просто вот лень делать ролик то есть я просто понимаю то что если я начинаю делать ролик то нужно уже монтаж делать потому что так еще дня на два затянется то есть то что я ролик записал это ничего не значит я люблю то есть если я записываю ролик то нужно сразу монтаж делать да потому что если я отложу то ну то вообще капец будет то, ну, тогда еще меня три точно роликов не будет Плюс три дня без роликов. Вот я вам и рассказал блин, немножко. Почему у меня в принципе нет роликов. Почему они выходят очень редко. Яна, я, я что-то раньше такой думал, то, что ну, типа раз в неделю, то типа вообще. Ну, нормальный срок. Но... Было же время, когда я реально раз в день записывал. Раз в день. Каждый день. Было время, когда три 4 дня, когда не записывал, а потом такой... Делаю ролик, и я там какой прям извинялся, том, что типа, извините, что не делал, что три дня, Ольга. Всего-то три дня, казалось бы, да? Да, я, я случайно вперед нажал. Короче, ладно, все, что он рассказал. Да, Все, всем спасибо. Давайте этот, этот уровень будет, наверное, последним. Тихо. Фух. тихо. Вот это опасное, конечно, место. Отлично. Блин, мне страшно, я меня очень страшно. Ой -ой -ой, это было. Это явно страшно, ребят. Если вы думаете, что это нифига не страшно. Это очень страшно. Опа. Ну, вот, э, вот это, кстати, вот это и есть синий. Вот это синий. Тот цвет был каким-то не очень. лед лед, здорово. Как, как жизнь лед. <laughs> да. Блок да, не блин. блин. Синий цвет мне нравится. Особенно в карте его таким сделали прикольным. Сочным, так сказать. Да. блин, полупанулся ну какого фига, да может быть этот будет последний уровень я конечно жду зеленый, потому что это мой любимый цвет, но синий тоже очень люблю, по цветам ну цвета, цвет прикольный синий вообще на крафти очень нравится такой прикольный цвет да да блин, давайте все паркуем красный конечно тоже ничего, но красный такой не очень да боже, как? Как запугать на кровать? Внести меня? На неё вообще возможно запугать? Что, что хотя бы легко дойти до сюда. А, нет, можно. Я уже думал, что это троллинг какой-то. Думал, что фиг там. О! Неужели? Неужели запакуем? Это страшно, конечно. Что я, я делаю не... сейчас, это очень страшно. Вы что, наркоманы люди? Вы, вы долбанутые, да? Я упаду, я так так забомблю. <свес> <свес> <свес> Идите нафиг, все, Вы ничего не видели, типа так все и было, да. Я пакую, сучт, да я сейчас запакую, ребят, все. Записывайте. Записывайте на батикан, на что у вас там есть. Да. На телефон записывайте. Бляха. Вы ничего не видели, это не надо было записывать всё, да. Сейчас еще сюда Потом ну, Видите, я вообще не читаю Я вообще не читаю, если что, так Все задумаю да. э, Ну что ж, ребят, мы на этом видео Поехали да, Пакуемся Дай мне запакуй Сейчас, сейчас все будет четко Все, давайте я реально четко сделаю сделать Кор короче ребят все мы на этом заканчиваем всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал эти видео я не смог все-таки это сделать да так такой странный конечно, ну, конечно тупо я сделал да? я думаю что я все-таки смогу запакуить Ну фиг там да не дали мне запакуить последний раз поэтому мы на этом заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Даже сейчас не получилось. Всем, ребят, спасибо. Ставьте лайки. Давайте наберем под этим роликом лайков 10. Ну, я знаю, как вы любите карты, прохождение карт. Поэтому, я думаю, 10 лайков вообще спокойно на карте набьете. В принципе, все. Всем спасибо. Извините, что ролик не очень получился. Но, хоть что-то. Да. Кстати, завтра я буду записывать еще один ролик. Прямо завтра, то есть я буду записывать, записывать, внимание, записывать, не выкладывать, да, поэтому, э, в принципе, э, где-то через пару дней должен у вас быть, будет какой-нибудь уродик. Я не знаю, что выйдет, может быть, снапшот, может быть, летсплей, может быть, еще чем-нибудь покруче, но это не менее игры точно будут. Поэтому, ребята, все, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, смотрите видео, да, там, всё, набираем лайки, да, такое, да. Подписывайтесь также на канал, если видео понравилось. Посмотрите, кстати, другие видео. Думаю, вам побольше понравится, чем это. Поэтому все. Всем спасибо за просмотр. Так, подождите, молчать. Все, все, все, все, все. Спасибо всем пока, ребят. Сейчас здесь начну. Типа сюда. Если хотите, короче, давайте 10 лайков набьем и вторую часть сделаем. Все. 10 лайков, вторая часть. Все, всем спасибо. Пока-пока!